Хотите убедиться в том, что люди мыслят шаблонно? Возьмите, подойдите в любое знаковое место любого города, там, где есть мост или какая-нибудь металлическая ограда, и вы с радостью для себя обнаружите, что эта ограда или бортики этого моста увешаны замками. Такая вот, казалось бы, невинная, на первый взгляд, традиция, когда люди вступают в брак, бракосочетание у них происходит, свадьба, Люди вешают замок, знак, символ того, что их пара будет крепкой, будет долгой, будет счастливой. Я не знаю там всех этих нюансов, всех тех моментов, что конкретно на этот момент думают люди. И... А может быть и ничего не думают. Может быть они видели когда-то, как кто-то повесил замок и просто повторяют, как обезьяны, как попугаи. Берут и копируют поведение. Знаете, я готов поспорить, потому что я уверен, что большинство из тех пар, кто повесили замки на этот мост, на эту ограду, давным-давно распались. Замки ржавые, висят, их никто не срезает. Ну, в некоторых местах, конечно, срезает. Но все же, замок может провисеть достаточно долго, если его не трогать. Но вот пары. Я вам скажу, что на моей практике, на моей памяти... Более 90% пар распадается, причем довольно быстро, после того, как они вступают в брак. Есть, конечно, и прекрасные варианты, есть, конечно, и прекрасные примеры, достойные подражания, но их, к сожалению, исключительно мало. Я их знаю, да, врать не буду, но ведь я говорю о большинстве, я всегда затрагиваю именно большинство. <кх> я никогда не говорю абсолютно все, такого не бывает, люди все-таки разные. Но то, что шаблонность в поведении у людей присутствует, и она занимает главенствующее место, это абсолютный факт. Посмотрите лишний раз вокруг себя, и вы в этом совершенно легко убедитесь. Слова, упреки, лесть, похвалы, мышление, работа, карьера, планы, мечты и многое другое. Это все одинаково. Мы живем в рабском обществе потребления. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!